Всем привет, это Тим Риза. Началась зима, это значит мы будем снимать туториалы. Давно нас не было с туториалами, и вы вроде бы как ждали. Кто-то даже нервничал, говорил, когда, когда, блин, что такое? Вот это что такое началось. Мы путешествовали полгода, поэтому нам было не до туториал, Сейчас зима, мы в Питере до марта месяца, поэтому ждите серию классных связок из flow movement. Сегодня мы будем делать sitting bullet. В прошлом туториале мы научились с вами делать фризби, буллит, буллит это фризби с одной ногой, сегодня мы будем учиться, а точнее Саша будет учить sitting, буллит. Тот же самый буллит, только из положения силя. Я его делаю практически на каждой соревнованиях, это несложный трюк, это больше slow move и... Она даже в конце карты, смотри, о Да это даже не считается, это даже не трюк, это ползание на попки, поэтому... А, а где Матвей? Матвей не пришел. А Матвей, кстати, не пришел. Вы спросите, где Матвей? Матвей учится, молодец, и работает, молодец. И вообще спрашиваете, откуда у нас деньги на тур? Мы работали, работали, работали. А нафиг? Прям... Такая высокая, можно и пониже, особенно для подводящих упражнений. И... и все, поехали. Нужно определиться со стороной венок. Я делаю это влево, как вы уже все знаете, поэтому этот трюк я тоже буду крутить влево. Садимся в позу зрелого самца. Одна нога свисает вниз, вторая стоит на краю парапета. Одна рука у вас на парапете, весь упор будет на нее. Вторая рука делает мах со стороны к плечу. Переходим к подводящему. Делаем мах рукой со стороны, как я уже показывала. Толкаемся правой ногой, левую ногу тянем вниз. И за счет маха рукой мы поворачиваемся на 360. Только мы не меняем плоскость, а просто спрыгиваем вниз. А теперь сам трюк. Добавляем мах левой ногой. Только, пожалуйста, следите за своими плечами. Они всегда должны быть впереди. Несмотря на то, что мах идет наверх, Плечи идут вперед, да? Такая небольшая складка получается. Если вы закинете плечи назад, то можно и головой в парамет удариться. И все движения выполняем одновременно. В этом и сложность трюка. То есть не отдельно мах, отдельно толчок, а все одновременно. О, ноги отбило. После того, как мы сделали мах правой рукой толчок правой ногой, плюс мах левой ногой, все одновременно, мы тянем колено к себе. Рука продолжает стоять, да, то есть я попробую здесь э, сымитировать это упражнение. Толчок, мах, колено тянем к себе, проворачиваемся где-то 90 градусов, можно даже чуть больше, и отталкиваемся рукой вниз. Вот и весь туториал. Надеюсь, вы научитесь трюк, и если вы его научитесь, то снимайте видос, присылайте нам в инстаграм, в директ. А, да не надо, хештеги. Просто отмечайте нас для того, чтобы мы смогли перерепостить вас у себя в истории. Также вы можете посмотреть предыдущий туториал, он был снят на и на буллит, он может вам помочь сделать этот трюк. И всем добра, счастья, любви и ласки, чистоты и смазки. Что то так сказать про футболки? <звы> та <-дам! звы> Хотим напомнить вам, что мы сделали такие футболочки классные, мы их сделали не очень много. И кто очень стражду и жаждует, может написать в инстаграм, директе и приобрести. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, снимайте видосы и всего вам доброго. И хорошего. И тренируйтесь, тренируйтесь, и тренируйтесь, и сама тренируйтесь.